По дороге. Это дорога на остров слона, манго, гивеи, бананы, весна. Пальмы качаются, розы цветут. Очень возможно, но там вам не тут. Даже кокосы дают молоко. Остров, скажите, не так далеко? Если не терпится лечь на песок, значит поблизости, хоть и далек. Хочется все же надеяться, что отдых удастся процентов на сто или на двести. Бывает и так. Не угодите, смотрите в просак. Сколь не старайся, но только весной. Сердце срывается, обруч стальной. Ярче становятся краски, цвета. Что вы? Обман это и суета.